Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня я хочу рассказать вам, на каких площадках, на каких сайтах продается имущество о продаже непрофильных активов госкорпораций. Дело в том, что все госкорпорации, все компании должны размещать информацию о продаже непрофильных активов у себя на сайтах. Здесь вы можете найти или подробную информацию по объектам, либо информация достаточно скудная и вам необходимо запрашивать подробную информацию у продавца. О том, как это делать, я сейчас не буду рассказывать, но здесь есть один важный момент. Дело в том, что эти торги пока еще новая свободная ниша на торгах. И в связи с этим пока еще не создано никаких агрегаторов, которые облегчали бы наш поиск объектов по продаже непрофильных активов. Поэтому в этом случае нам необходимо проходить все сайты и просматривать их вручную. Здесь казалось бы, что это очень сложно или неудобно, но нам, как профессионалам, которые знают, как это делать, это делать легко. И конечно же в этом и заключается весь плюс, все преимущества в том, что на этих торгах нет конкуренции, нет никаких агрегаторов, которые позволяли бы новичкам быстро и легко находить объекты и поэтому на торгах работают только профессионалы. Поэтому становитесь профессионалами, работайте на торгах по продаже непрофильных активов госкорпораций. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео, мы с удовольствием на них ответим. Если вам понравилось видео, ставьте класс, мы будем продолжать делать для вас обучающие видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и всем пока!